Как ты заебал меня со своими игрушками? Когда ты уже вырастешь, не видишь, стою серьезные вопросы и решаю. Не могу решить. Что случилось? Что случилось? На бабки меня в интернете кинули. Да ну нахуй кто? Как? Как? как? Короче, прикинь, увидел рекламу какого-то блогера. Он мог говорить, что мои кенты разбираются в ставках. Ну. Я, короче, перешел на ссылку. Попал какой-то телеграм-канал, и там пишут, мол, отправь 10 тысяч, мы из них 20 сделаем, понял? Ну. Я отправил десятку, что ты смеешься? И они мне оттуда пишут, мол, извините, не получилось. Музыка. Да. Вот ты же мудрый человек, как ты могла подкинуться на раскрутку счета? Это же элементарный обман, им просто нужно, чтобы люди переводили бабки. Вот сама логически подумай, если они из рубля могут сделать два, и? зачем им твой рубль? Тебя да, просто кинули. В натуре, прикинь, а да. если люди узнают, что меня кинули, что они обо мне подумают, а? Что тебя кинули? Ты надо найти разъебать, Серега. А что за блогер рекламировал, покажи. Вот это хуятина, вот он. Давай, пойдем найдем его эту хуятину, натуре. Как ты это слово говоришь? Хуятина. Хуятина, хуятина. Хуятина понял? Хуятина, ебать. Не, вот ты сейчас хуятина говоришь как хуятина. Хуятина, Вася, Хуятина. Вот, что-то а, похоже, да? Вот в компьютерном клубе было один и... хуятина, а второй хуятина, я Да? Да? И, да? и что? Питай, да, ну, блядь, вообще, и... там в компьютерном клубе, чтобы ты понимал, все хуятины вокруг тебя, понял? Да, и ты вместе с этими хуятинами приглашайся в оболочку хуятины сам. Пойдем найдем хотя бы одну хуятину. Короче, я все узнал. А? У этого блогера сегодня вечеринка на бассейна. Поеду разъебу его. Серега, подожди. Да. Куля, ты меня всегда останавливаешь бля, за чужие души, переживай. Да туда просто так не попадешь, это закрытая тусовка, там все по спискам, куча охраны. Братан, если я этот вопрос не решу до того момента, как об этом узнают люди, я застрелюсь, братан, mm. я клянусь застрелюсь. Так не надо думать, не надо так думать. Есть один вариант, какой? Да, они какой ищут красивых девочек для тусовки. Тогда ты поедешь. В смысле? А тебе что, бабушка в детстве не говорила, что ты красивая девочка? Ты не до смеха сейчас, Серега, не до смеха! Музыка, я сейчас предложу один вариант, только ты сразу не убивай меня, хорошо? Излагай. Если тебя одеть в женскую одежду, у тебя есть все шансы попасть на тусовку. Ты что, ну бля? ты, блядь? Тормози, Серега, тормози! Тебя в женскую одежду добавляй! Успокойтесь, Соба! Подумай. Мне по-любому нужно решить этот вопрос. И даже если я его буду решать в пидорастическом виде, братан. Жулики, аферисты, лучшие артисты. Запомни, у нас так.